Итак, главная новость сегодня. Константиногий полковник, а командир собра управления Росгвардии Кузбасса, жив. В начале недели в ряде СМИ, интернет-каналах и социальных сетях распространили информацию о том, что он погиб во время спецоперации на Украине. В Кемеровском отделении Российского союза ветеранов Афганистана нам сообщили, это фейк. Сегодня поступила информация от сына, что ему позвонили с Москвы и сказали, что его отец жив-здоров и не вредим. Со всего Советского Союза сослуживцы звонили, интересовались Мы всем говорили, что это фейки, что это хотят раскачать ситуацию. Константиногий жив. Еще в Афганистане, когда шла колонна, на выводе он попал под вывод. И ребятам сказали, что в Зелабаде погиб Костя Логи. Через день ребята смотрят, и Костя едет живой, и здоровый на БМПшке. Это уже второй раз его хоронят живым.